вещества против старения. Алицин, по-научному диалил, дитиосульфенат – это эфирное масло, которому чеснок обязан своим неповторимым запахом. Молекула алицина легко проходит сквозь мембраны клеток и по своей сути является ядом, который способен вызвать повреждение клеток, прерывая в них обменные процессы. Алицин – это простой, но довольно надежный способ защиты всех растений, семейства луковых от вредителей. Научно-исследовательский институт Вейцмана Риховод Израиль, завершив цикл многолетних исследований алицина, опубликовал доклад – которым назвал его «Полезные свойства». Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, является сильным натуральным антибиотиком, понижает давление, нормализует липидный состав крови, препятствует возникновению тромбов, стимулирует усвоение глюкозы организмом является сильнейшим иммуномодулятором, улучшает работу желудочно-кишечного тракта при постоянном высоком содержании в организме. Но израильские ученые также отметили, что чеснок и некоторые виды лука, богатые на алицин, не стоит потреблять людям, страдающим почечными заболеваниями, циститом и уретритом, поскольку чеснок способен вызвать раздражение мочевыводящих путей. Когда и сколько? Два-три зубчика чеснока в день вместе с едой. Как употреблять чеснок, знают все. И, пожалуй, лишь его стойкий аромат становится на пути его повседневного использования. Но, если проблема с чесноком заключается лишь в этом, ее легко решить, заменив поедание самого чеснока на прием его экстракта в капсулах. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!